Итак, теперь мы уже подошли близко к торгам и нам нужно в них участвовать. Что нам для этого нужно? Нам нужен список документов. Где мы его с вами возьмем и узнаем? Тут важно понимать, что ко всем торгам документы могут немножечко отличаться. И поэтому, когда вы смотрите объявление о торгах, как правило, можно найти и список документов для каждых торгов. Он есть в сообщении о проведении торгов. Давайте разберем на примере самого простого списка. Это, если вы участвуете как физлицо, как правило, это и самый частый вариант участия. Можно участвовать как физлицо, как индивидуальный предприниматель, как юридическая компания, ну и так далее. Что здесь нужно? Если вы участвуете как физлицо, первое, ну это как правило паспорт, это как правило ИНН. Следующее, что вам нужно, это не во всех случаях, но иногда нужно уточнять вашего конкурсного управляющего, согласие супруга. Дальше вам нужно будет сама заявка на участие в торгах, составить ее и прикрепить. Следующее, вам нужно будет скан корешка об оплате за датка, за торги, за объект, который вы покупаете. Второй важный момент, это все нужно предоставлять в электронном виде, так как Документы у нас электронные, соответственно, все это делается в электронном виде. Прикрепляется на площадку на электронном об этом мы поговорим позже. Но самое важное, когда вы сканируете документы, которые вы будете отправлять, они должны быть в хорошем читаемом качестве. что Там паспорт от корки до корки. И, наверное, он должен быть читаемый. Все это все прикрепляем. Также, обратите внимание, некоторые документы нужно строго заверять у нотариуса. И у вас, соответственно, должно быть видно, что заверено, все печати, все подписи. Вот. С этим набором документов вы уже можете как бы участвовать на торгах. Документы все у нас прикрепляются, как я говорил, на электронную площадку. По тому же принципу, как вы прикрепляете к своей почте какие-то файлы или фотографии. Нажимаете кнопку «Обзор» и прикрепили. Но об этом чуть дальше. Основу, думаю, вы поняли. Ищите список документов для ваших торгов. Ну и готовьтесь к торгам. Давайте выигрывать. Подписаться, подписаться не забудьте. Ну и лайки поставить. А теперь давайте выигрывать.